Здравствуйте, раз приветствую на канале Помощь с компьютером. И в этом видеоуроке я вам покажу, что нужно делать, если после скачивания любого файла с любого браузера у вас выдается ошибка заблокирована. Как в моем случае, пользователь обратился с данной ошибкой, то есть он хотел скачать плагин, но у него после скачивания все время выдавалась ошибка заблокирована. То есть за это отвечает параметры безопасности. Они блокируют и считают этот файл вредоносным. Нам нужно а, выставить настройки, чтобы они считали этого. Для этого нам нужно зайти в параметр а, настройки прокси сервера. В, а, в Chrome нужно открыть настройки и выбрать настройки прокси сервера. Здесь нам нужно перейти на вкладку безопасность, найти интернет. Выбрать интернет и нажать другой. Откроется параметр безопасности зона интернет». Здесь нам нужно найти сначала категорию загрузка. Ищем, потом и находим пункт скачивания файлов». Он самом верху находится. И проверяем, чтобы стояло «Включить». Дальше нам нужно найти категорию «Разная». И ищем пункт запуск программ небезопасных файлов». Вот он. Он стоит по умолчанию «Отключить», нам нужно выставить «Предлагать» и «Рекомендуется». И нажать «Да». После этого мы уже можем проверять. Применились настройки. То есть мы снова скачиваем нужный нам файл. В моем случае это как раз плагин. И дожидаемся момента, когда он скачается. И увидим, что данный файл у нас скачается, возможно, спокойно будет устанавливать. И данная ошибка больше не произойдет. Давайте дождемся, чтобы вам все показать. Все, видите, восстановился. Он скачал. Теперь можно спокойно устанавливать. На этом видеоуроке урока хочу закончить. Если у вас остались вопросы, или что-то не получилось, при устранении этой проблемы, то задавайте под комментарием видео. С удовольствием постараюсь на них ответить. Если у вас имеются вопросы, не связанные с данным видеоуроком, то можете задать как под комментарием видео в любом, так и перейти на мой сайт «Помощь с компьютером». Здесь вам нужно обязательно зарегистрироваться. После чего нажать кнопочку «Задать свой вопрос». И вот по... так давайте зарегистрируемся И здесь уже оформить ваш вопрос, после чего отправить его. И на вкладке Вопросы здесь появится ваш вопрос, на который я или пользователи с удовольствием ответят и помогут вам в устранении его. А так подписывайтесь на мой канал, регистрируйтесь на сайте задавайте вопросы, комментируйте видео, ставьте лайки, если видео вам было полезным, и, конечно, просматривайте их. Всем спасибо и до скорой встречи.